Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И у нас с вами сегодня очередное видео по мотивам вот этой вот модели с Алиэкспресса, то есть эта кофточка завоевала сердца многих и многие хотели бы ее связать. И я вам в своих видео показываю то, что у меня получается. Я не стараюсь повторить изделие. С этой фотографии я вяжу на свой вкус и показываю вам. Кому интересно, тот смотрит. В данный момент у меня провязана половинка передней детали, сделаны убавки для V-образного выреза горловины и вывязан плечевой скос. И сейчас я вам покажу, как сделать расчеты для того, чтобы прийти к тому же количеству петель линии плеча, который у нас получилась на спинке, также я вам расскажу, как сделать расчет ритма прибавок для V-образной горловины и покажу, как этот вырез горловины решила оформить я. То есть сегодня речь у нас пойдет о передней детали этого изделия. И если нижняя часть вяжется полностью идентично то есть, мы набираем такое же количество петель, провязываем такое же количество рядов резинки, далее мы делаем прибавки для основного узора и вяжем основной узор до того момента, пока мы не достигнем уровня, от которого нужно будет вывязывать горловину. Итак, давайте немножко посчитаем и вспомним, что мы с вами рисовали в прошлом видео. Помните, мы с вами вычислили, какое количество петель у нас будет оставлена на плечевой скос, ну то есть на линию плеча. У меня тут получилось 44 петли, у вас возможно какие-то свои расчеты, то есть в этом случае при вывязывании полочки мы должны прийти к такому же количеству петель на плече. Но сразу же хочу отметить, раз я здесь вывязывала вот эту планку и так забегая вперед скажу, что она у меня пойдет и на спинку потом здесь в передней части нужно будет оставить на это количество петель больше чем для спинки то есть вот сейчас я если я цеплю вот вы увидите на спинке у меня вот здесь заканчивается вот изнаночная петля да? от узора идет вот у меня заканчивается плечевой шов а на полочке вот она серединка этого раппорта, вот она изнаночная петля и здесь еще раз, два, три, 4, 5, 6 петелек. То есть у меня на линии плеча спереди приходится 44 петли плюс петли планки, вот это вы должны уяснить. Теперь делаем расчет высоты, то есть это вы можете примерить либо каким-то образом измерить от линии плеча на себе, до какого уровня вам вот этот вот вырез необходим, вычислить вот эту высоту и перенести эту высоту на рисунок нашего джемпера. Смотрите, раз у нас вот такие большие рисунки, здесь вот все просто, то есть вот она вот эта высота, вычисляйте, от какого места вам начинать вырез горловины вывязывать. И, соответственно, по схеме вы потом сможете сосчитать, сколько у вас рядов будет приходиться вот на эту высоту. Можно даже не вычислять здесь плотность вязания и не делать какие-то дополнительные расчеты. То есть, все можно сделать по схеме. Смотрите, я в своей полочке остановилась вот в этом месте. То есть, я вычислила вот эту высоту и решила, что мне нужно... Вот видите, у меня узор начал вывязываться, и вот в этом месте я начала вывязывать вырез горловины. Можно его было начать вывязывать здесь, можно еще где-то дальше, либо ближе. Смотрите сами по своим размерам, по своим предпочтениям глубины выреза и так далее. То есть в своем случае я остановилась в седьмом ряду. Я начала вывязывать уже вырез горловины и вот здесь вот если вы приглядитесь смотрите вот средняя петля вот она серединка раппорта узора вот она средняя петля изнаночная здесь две петли лицевые и для того чтобы у меня здесь не образовалось каких-либо перетяжек я вот эти две лицевые петли перекрестила между собой вот видите у меня вот эта петля уходит в эту сторону а правая петля Вернее, косичка петель, да, она уходит под, под нее, то есть тут у меня прошло перекрещивание. Из вот этой изнаночной петли я вывязала две, то есть одна у меня осталась на эту сторону, вторая петля у меня пошла кромочной петлей вот к этой резиночке. Все, То есть тут одна петля получается добавляется. Потом по схеме я посчитала, сколько у меня нужно сделать убавок. То есть вы понимаете, в данный момент вот такое количество петель, мы должны прийти вот к этому количеству петель, разницу мы должны убавить. Далее мы смотрим по схеме. Сколько у нас будет рядов, то есть целая схема это 30 рядов. Вот, например, я здесь начала с 7 ряда, то есть я начинаю считать от 7 ряда, да. Далее здесь целая схема, здесь 30 рядов. И вот здесь у меня еще есть высота на плечевой скос. То есть вот это количество рядов я должна разделить на количество петель, которые нужно убавить. Распределять убавки вот эти вот равномерно абсолютно не обязательно. То есть смотрите, как я убавляла. Вот до того момента, пока я вывязывала вот этот рисунок, у меня убавки были в каждом втором ряду. То есть я в каждом лицевом ряду делала убавки. То есть мы с вами здесь вяжем поворотные ряды. Как только я в лицевом ряду провязываю вот эту планку, я делаю убавку. После того, как я вывязала вот этот рапорт, вот здесь я начала убавки делать уже с другим ритмом. То есть в первом, например, третьем ряду я делала убавки, в пятом ряду убавку я не делала. В седьмом, девятом убавки делала, в одиннадцатом ряду убавки не делала. То есть два лицевых ряда подряд делаю убавки, потом лицевой ряд пропускаю. То есть я дальше делала вот с таким ритмом. И в самом конце, вот тут, где уже вывязывается плечевой скос, убавок у меня нет. И смотрите, за счет того, что я убавки делала не с одинаковым ритмом, у меня линия планки не получилась какой-то вот такой прямой и неестественной. Вот здесь вот у меня она такая, вот видите, более пологая, раз здесь в каждом втором ряду я делала убавки. Далее она уже переходит в более вертикальную и здесь прямая вертикальная линия в самом конце. Согласитесь, такая линия горловины ляжет комфортно по телу и будет смотреться более естественно чем вот была бы совершенно вот такая прямая и ровная линия. Поэтому я вам сразу хочу сказать, не делайте одинаковые убавки. Пусть здесь их будет больше, здесь меньше, а на самый верх можете убавки совершенно не оставлять. Теперь смотрите, вот в этом месте я обрываю хвостик нити, переношу эти петли на дополнительную леску, можно на нитку. И начинаю, продолжаю, вернее, вот этот вот ряд, который я провязывала с этой стороны, здесь развернулась и пошла вязать в обратную сторону, я начинаю вязать этот ряд от центра полочки. То есть, вот здесь я сейчас буду вводить новую нитку. Итак, смотрите, вот эта у меня петля вывязана из изнаночной она у меня будет кромочной. Далее идет у меня лицевая петля, которую мы перекрестили вот здесь, вот из-под низу выходит. Дальше у меня идет уже по рисунку в седьмом ряду изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот в этой петле я буду делать убавки. То есть сейчас мне нужно сделать убавку с наклоном влево чтобы вот эта вторая петелька ушла под первую. Помните, да, я вам показывала, как убавки делаются вправо, как влево. Соответственно, с этой стороны я делала убавки с наклоном вправо. Вот, всю убавку сделала и дальше я продолжаю все вязать по схеме. Мы сейчас провязываем вторую часть переда вывязываем все по схеме, все рапорты проходим, также делаем вот здесь вот убавки, так как вы посчитали свой ритм с таким ритмом здесь убавки и делайте. И в самом конце не забываем про то, что мы должны еще сделать скос плеча вывязать. То есть также точно мы расставляем маркеры, как на спинке, да, через какое-то, через какие-то промежутки. Вот видите, у меня в принципе, здесь даже видно, что вот здесь вот были поворотные петли. Расставили вот эти маркеры и уже поворотными рядами, укороченными рядами, то есть каждый ряд все короче, короче, короче, короче и короче. Вот в итоге у нас с вами получится вот такой вот скос плеча. Все, продолжаем вязать дальше. В следующем видео я вам расскажу о том, как я буду вязать рукава. Ну и, наверное, мы уже поговорим о сборке изделия.